Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу рассказать вам об одной игровой площадке. Площадка эта называется Кибатрон. Я хочу рассказать вам, почему я стал участвовать в этом проекте. Итак, давайте перейдем на проект, и я вам расскажу все плюсы этого проекта. Сейчас мы с вами находимся в кабинете Кибатрон. Что же это такое? Это лотерея, основанная... На смарт-контрактов. Смарт-контракты, что это? То есть, что такое смарт-контракт? Это запрограммированный алгоритм на блокчейне, который нельзя изменить, нельзя поделать, нельзя подстроить. И даже сами создатели не могут ничего в нем менять. То есть, это абсолютная честность и прозрачность, любую комбинацию можно. Проверить все выигрыши, все выплаты, все можно абсолютно проверить, и никто на это как-то повлиять не может когда мы с вами поняли, что такое смарт-контракт, давайте пойдем дальше. Почему же этот проект может не закрыться? Что в нем еще интересного? У этого проекта Кибатрон есть свой продукт. Продукт это билеты. То есть, пока они продают билеты, лотерейные я имею в виду, то проект не закроется с этих билетов идут все начисления в проект далее у разработчиков этой площадки есть свой youtube канал где много очень видео показано как можно работать в этом проекте еще у них есть свой чат так что там мы можем задавать любые вопросы к кому же подходит этот проект? Людям, которые любят поиграть в лотерею. После регистрации вам дается три бесплатных билета, чтобы вы могли попробовать свои силы в этом проекте. Давайте я сейчас наглядно вам покажу, как это делается. Вы заходите во вкладочку. После того, как вы зарегистрируетесь, здесь заходите во вкладочку игры. И вот после регистрации у вас в чат придет, что вам пришло три бесплатных билета набираете номера вручную либо же просто нажимаете кнопочку сгенерировать нажимаете играть и вот вам выпадает комбинация чтобы понять выиграл ваш билет или не выиграл должны совпасть числа справа налево вот например если у вас здесь будет 5 5 вот здесь опять 5, потом 2 3 1 2 ваш билет выиграл или же два числа подряд 5 5 то ваш билет выиграл опять дальше сгенерировать опять дальше нажимаете играть вот чат-бот мне пишет что я уже свои билеты использую использован один подарочный билет Использован второй подарочный билет. Дальше закрываю и опять сгенерировать. И опять нажимаю ⁇ Играть ⁇ Закрыть. Вот так примерно происходит игра в бесплатную лотерею. В платную же лотерею вы можете поиграть, перейдя вот сюда. 6 из 36 здесь вы также сгенерировать можете числа и купить билет надеюсь это понятно друзья ну и это еще не все что же делать тем ну кто не хочет играть а просто человек хочет инвестировать и здесь разработчики тоже придумали очень интересные варианты. Мы с вами сейчас заходим во вкладочку токены проекта. И вот здесь мы можем купить их фондовый токен КБТ. Минимальный взнос здесь по моему. 300 трон. 300 трон. Это у нас выйдет 100 КБТ. Предполагаемый доход 6 трон в месяц. КБТ это внутренняя валюта чем больше вы ее покупаете тем больше у вас будет доход еще у них есть одна интересная площадка она тоже связана с этим сайтом мы переходим сейчас на нее здесь разработчики создали такой токен который называется наибал что же это за токен и для чего он нужен Нейбл токен это игровая валюта, которая будет применяться у нас в других играх. За этот токен мы сможем также покупать билеты со скидкой. И еще этот токен можно закинуть в стейкинг. Вот сейчас я вам покажу, открываю вкладочку стейкинг. У меня здесь уже немножко настейкалось. Я нажимаю кнопочку передать и все у меня вот обновилось вот так вот просто можно перейти в стейкинг вот на этой вкладочке происходит покупка токена Naible нажимаем и вот за эту валюту мы можем купить токен Naible например нажмем за трон нажали. И минимальная сумма здесь 100. По-моему, трон, да. Вот написано. 100 трон. Вы получите 488 на Если вы его бьете меньше, то у вас здесь будет такая надпись. Что меньше нельзя, только 98. Самая минимальная. Ну, вот это самое основное, что я вам хотел рассказать о проекте Кибертрон. Также здесь есть очень хорошая партнерская программа. И много-много еще другого, что за пять минут не расскажешь. А видео я не хочу затягивать, поэтому вы тут дальше сами разберетесь. Кто решит поиграть и кто решит стать партнером, инвестором. Ну, а на этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. До свидания. С вами был Михаил Прошурин.